Новое остекленение кабины самолета Дрло А-100 Премьер повысило защиту экипажа от собственного радара. Новое остекленение кабины новейшего российского самолета дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 Премьер позволяет не только защитить экипаж от излучения собственного радара, но и обладает гораздо более высокой светопропускаемостью по сравнению с более ранними версиями самолетов Дрло. Об этом сообщил Ростех. Как пояснили в корпорации, специалистам Опт-технология им. Г. Ромашина удалось разработать новый состав металлооптического покрытия, которое не только позволило блокировать излучение собственного радара самолета, но и значительно повысить светопропускаемость стекол кабины. Согласно опубликованной информации, светопропускаемость стекол кабины А-100 Премьер оставляет 65-70%. Тогда как на предыдущих версиях самолетов Дрло А-50 она не превышала 30%. Благодаря специально разработанному составу и технологии магнетронного напыления удалось добиться светопропускаемости стекол кабины пилота до 65-70%. На предыдущем поколении летающих радаров этот показатель не превышал 30%, приводит ТАСС сообщение Ростеха новейший самолет дальнего радиолокационного обзора и наведения а 100 премьер 10 февраля 2022 года впервые совершил полет с включенным радаром испытания подтвердили штатную работу специального оборудования и бортовых систем самолета в условиях высокого электромагнитного излучения авиационный комплекс нового поколения а 100 премьер. Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления на базе Ил-76МД-90А с двигателем ПС-90А-76. Самолет может обнаруживать и сопровождать до 300 воздушных, морских и наземных целей, а также управлять беспилотниками. В качестве воздушного командного пункта А-100 обеспечивает устойчивую связь с различными группировками войск. Самолет получает информацию не только со своего радара,